Всем привет! Давно не было нашей рубрики «То, чем мы работаем», и мы решили ее вернуть, поэтому встречайте, наша рубрика «То, чем мы работаем». А на обзоре у нас сегодня очень удобная тура от компании Краус. А для того, чтобы сделать нам удобный комфортный обзор, что нужно сделать? Верно. Нужно переодеться, потому что мы находимся на стройке и нужно чувствовать себя комфортно. Удобно, но не то. Удобно, но это мы вырежем. Нет. Во, почти. Во, то, что надо. Итак, поехали. У нас тура. Первое, что хочу сказать, я очень соскучился по камере и по вашим комментариям, о том, что мне надо постричься, поэтому обязательно напишите, а то, ну, как бы, видео будет не видео. Итак, начнем. Первое вводное, что я хочу сказать, что данной турой мы пользуемся примерно два года плюс, и причем она у нас в ежедневной работе, что в данный момент она в транспортировочном состоянии, и эта тура идеально подходит для работы в одиночку. Она довольно-таки легкая. Ее размер я сейчас покажу. Раскладывается на следующим образом. То есть вот она защелкивается, ставится. Все. Несколько секунд она в рабочем состоянии. И что еще я хотел сказать про эту туру. К ней идет подмость. Кстати, наша подмость немножко сломана. То есть ее при транспортировке ударили каром. И, короче, то есть ее сломали, мы ее немножко усилили трассешным профилем. По сути, на этом обзор можно заканчивать, потому что всем уже и так все стало ясно. Но мы еще кое-что расскажем о данном, наверное, инструменте, как это назвать. Одно из основных ее преимуществ это все-таки транспортировка. Вот так данная тура помещается в Ларгус. Вот так фургон. А вот так Мерседес. Мерседес. Мерседес. Нет, не покажу. Естественно, у этой туры есть всякие колесики, стопоры, синего цвета и так далее. Многие мне скажут, что рувимая тура стоит слишком дорого. Хочу вам сказать то как происходит у нас дела настройки и то что я люблю в этой туре воу, воу, воу, воу. я же говорю она у нас на расклад у меня работает порядка 20 человек и на этой туре не только шпаклюют и красят на этой туре не только собирают потолки из гипсокартона они делают демонтажные работы ее переносят по 20 раз в день и за эту туру у нас война настройки еще раз повторю она работает у нас два плюс года и она вот в таком состоянии как сейчас и кто ее сломает кто-то купит мне новую такую же Туруну. Только первая часть Туры, соответственно, вот здесь даже придумали, предусмотрели немцы такой лючок, чтобы по ней залазить вверх, там к ней есть поперечные перекладины, выше, но у меня этого всего нету, докупим при необходимости. На данный момент нам хватает ее высоты такой, какой она, какая она есть. На самом деле этот обзор можно было заканчивать на 30 секунде, когда мы ее собрали и разобрали, дальше она не нуждается в объяснениях, что это такое. Для тех, кто досмотрел, хочу сказать, что наша рубрика обзоры нашего инструмента и то, чем мы работаем, продолжается. Не просто продолжается, а мы сейчас вдохнем в ее новую жизнь, потому что я соскучился по камере, хочу снимать. Пишите свои комментарии, обязательно пишите, что вы хотите увидеть из нас. Вы все же помните, что мы очень плотно делаем контент для Инстаграма, поэтому вот наш Инстаграм. Пишите там и здесь, превьюшки будут. До следующего обзора. Ну а с вами был Рубин. До следующего понедельника в instagram Братиш лайк. Лайк. Поставь лайк. Понимаешь, ютубчик, он, короче, любит лайки. Даже мне на эти лайки все равно. Но видео никто не видит. Видео не видит, не будет обзора. Короче, поставь лайк. Самый креативный, кто напишет нам, рувим, постригись, закинем 500 рублей на телефон. Андрюша закинет, наш оператор. Он сказал. Давай, ну, поехали. Итак, поехали. Я даже скучал. Да, да, да, да. Одна из основных ее...